как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Участники Рой-клуба часто мне говорят, да ты необоснованно хейт, что ты там вообще гандон какой-то, ничего даже толком сказать не можешь, а на Рой-клуб гонишь хотя зачастую очень много чего говорю, а у них не находится аргументов, что-нибудь противопоставить. Но сейчас давайте мы посмотрим, а насколько хорошее сообщество Рой Клуба, биржи Сиджин, а вообще монеты Юми, потому что это все между собой связанные вещи, как оказывается. Мошкин всем руководит. На днях вчера, вроде вчера, или позавчера произошла такая ситуация, что в одном из чатов «Призм» я увидел вот такой вот скриншот от человека, который пишет «Пополнение делал я, через 5 часов их украли, «Призм» на другие кошельки». В чем суть ситуации? Человек выводил монеты из «Рой» клуба, когда узнал, что у «Призм» есть личные кошельки что монеты призм можно держать на своем кошельке, а не в Рой-клубе, и получать больше парамайнинга. Он создал личный кошелек и решил вывести все монеты из Рой-клуба. Для этого он отправил их на свой личный кошелек. Вот мы видим, что с биржи Сиджин эти монеты как раз-таки пришли. 8 GVX, 7 это кошелек, биржа Сиджин. Я это точно знаю, потому что когда я вывожу монеты с Рой-клуба, то они приходят именно с этого кошелька. Человек вывел 6980 монет на новый кошелек, и они через пять часов ушли. Мы с вами потом в дальнейшем посмотрим, а куда они ушли и что с ними в дальнейшем стало. Вот еще раз скидывает он кошелек, это был мой кошелек, через пять часов украли. А тут Павел у него спрашивает пароль, куда вводил этот. Он пишет в сиджине в а Вот мы видим, что он спрашивает, чей это кошелек. Павел пишет Сигина. Тут также отвечает э, другой Павел, что это Сигин. И тут, когда уже мы более разобрались в ситуации, Павел делает заключение. Я же сказал, ваши монеты через три прокладки ушли обратно на Сигин. Да, я вам объясняю. Украденные монеты через три кошелька ушли на Сигин. То есть у человека украли монеты. Перевели на какой-то отдельный кошелек. И через несколько других кошельков монеты попали обратно на Сигин. И вот мы видим кошелек вора. Павел постарался, для нас его в текстовом варианте сделал. И пишет, проследите куда ушли монеты. Через три кошелька они прошли на Сигин. Так похоже, что в тот момент еще у двоих людей монеты украли. Так, давайте сравним. Сравним 4 З У 4ZUXH. И давайте. 4ZUXH. Давайте вернемся в Телеграм и посмотрим. 4ZUXH. И кошелек 9AR7A, с которого как раз-таки украли монеты. Мы видим транзакцию. 9 AR7A. А, действительно, эти монеты поступали. Вот 6972 монеты поступило. И до этого, кстати, на этот же кошелек, вот буквально минуту назад, поступило еще 26 292 монеты. Что-то мне подсказывает, если мы сейчас перейдем на этот кошелек, там его обчистили под 0. Действительно, видимо, обчистили под ноль и потом даже сняли парамайнинг, который поступил на счет. Меньше одной монеты, потом сняли. Хотя вот в этот же день мы видим, что этот кошелек откуда-то пополнился. Но давайте вернемся на кошелек, на который ушли ворованные монеты. Мы видим, что первая транзакция прошла и вторая транзакция как раз таки от человека, у которого украли монеты и который сообщил об этом в чате. Куда они ушли? Ушли они на вот этот вот кошелек BFZY2. Приходят эти монеты сюда. И что же мы видим потом? Потом они уходят на SZK7S, на этот кошелек. И что же мы видим? А куда эти монеты уходят с этого кошелька? 8GVX7. Давайте вернемся. А кошелек Сигина, с которого поступили монеты, 8GVX7. Следовательно, какой мы делаем вывод, что монеты, украденные у пользователей, которые выводили их с Сигина, пришли обратно на Сигин. Тут проблема в чем у этого человека конкретного заключалась, почему он потерял свои монеты? Потерял он свои монеты, потому что он потерял доступ к своему приватному ключу. Не то чтобы он его потерял, он его просто рассказал другим людям. Он по незнанию, поскольку в Рой-клубе не объясняют, что такое приватный ключ, что такое личные кошельки, что приватникам нельзя раскидываться направо-налево, нельзя никому сообщать свой приватник, и нужно только вводить... На сервисах от разработчиков криптовалюты призм он по случайности по незнанию а на Сигине вставлял его куда ни попадя вот то есть где какое-нибудь поле появляется куда его можно впихнуть там он его и вставлял на сайте он рассказывал что в некоторых местах пробовал его вбивать таким образом он утерял к нему доступ не то что утерял он предоставил другим людям к нему доступ. И теперь мы проверим сообщество Рой-клуба, а насколько они честные и действительно стараются все делать для людей. Я знаю, что Мошкин там периодически посматривает этот живой с -с мужчина, тоже посматривает мои видеоролики. Так вот, а вы же в любом случае руководители, какие-то старшие шкураторы, кем вы там еще являетесь. Вы имеете доступ, вы руководите сообществом. Я внизу под этим видеороликом оставлю юзернейм человека, которого утерял монеты. Свяжитесь с ним, пусть он подтвердит вам каким-нибудь способов, что у него действительно украли эти монеты. Я думаю, это будет сделать несложно. И найдите человека, который на Сигин заводил монеты. Вот с вот этого кошелька C3K7S. Найдите этого человека. Заблокируйте ему на Сигине монеты, в Рой-Клубе, не знаю, где еще у него лежат монеты, заблокируйте и попросите, чтобы он предоставил доступ, откуда же у него эти монеты. Я знаю, на Рой-Клубе такое практиковалось, и там якобы блокировали людям кабинеты из-за краш или из-за чего-нибудь еще. У вас же ручная биржа, как утверждает Мошкин, вы можете все это регулировать, поэтому вот возьмите и помогите человеку. Вы же благими делами занимаетесь, вы же из людей делаете финансово независимых личностей, а просвещаете их, тайгой поете. И тут помогите человеку. На самом деле 7000 монет не очень-то и большая сумма, некоторые так скажут, а для некоторых это огромное состояние. Так что давайте не будем всех мерить по себе своему финансовому состоянию. И давайте еще заметим, что на этот кошелек поступило еще 26 тысяч двести девяносто две монеты. На данный момент все похоже, что на Сигине администрация или сам У Велики Мошкин просто используют незнание людей, то что они не осознавая что-то делают Приватник свой раскидывают по интернетам Вычисляет как раз таки эти приватники А вычислить их очень легко Там много символов будет Зачастую они будут начинаться со слова призм То есть ловит людей на их ошибках И крадет у них монеты Если не сам Мошкин То администрация биржи Сигин Ну на первый взгляд все выглядит именно так Человек водил приватник только на бирже Сигин и у него увели монеты, и пришли они обратно на Сигин. Так что свяжитесь с человеком, попросите у него всю информацию, которая вам нужна, для того, чтобы действительно удостовериться, что у него были украдены эти монеты, ну и разберитесь там на своей ручной бирже. Тем самым мы посмотрим, а какое же у вас мега дружное, крутое, классное, сплоченное и делающее все только во благо, сообщества во главе с держателем имени владимир что-то там из рода мошкиных и так далее а у меня все